Здравствуйте! Сегодня 16 марта 2020 года, канал «Народовластие», программа плохие новости», я Вячеслав Мальцев. Напишите, как слышно и как видно. Вещаю я из дальнего зарубежья. Так, и Путин наградил миллиардера Рутенберга званием Героя Труда. Ну, конечно, тот же Героем чьего труда? Путинского, да? Конечно. Это же его э -э -э, орден, так сказать, и медаль Героя путинские Это же не народа России Для народа России это враг народа Конечно же, этот Ротенберг А для Путина кто? Это герой Сколько он ему бабок отмыл, представляете? Так, хорош кошмарить вирусами народ Вирус в Госдуме Ну, почему хорош кошмарить? Сейчас мы об этом, кстати, поговорим я думаю, что нужно говорить о вирусах все больше и больше, и чтобы никто 22 апреля даже и не помыслил высунуть нос из дома. Это очень важно. Так, пишет продам противогазы. Я помню, когда в России был, у меня полный подвал был противогазов, я всегда думал, что они могут очень здорово пригодиться. Потом тут пишут, в Москве даже соматических больных не пускать. Но ну, это не страшно в больницу. Когда вот перестанут <забирать>, забирать психических, вот это будет коронавирус. Тогда по полной программе. Так, Голода в России не будет? Не знаю. Говна много, на всех хватит, говорят. Но иногда в России говна не хватает. То есть, в принципе... Слышно, видно, хорошо, ты так сильно обгорел. Ну, через лобовое стекло очень солнце светит, оно низкое пока еще, да. И поэтому прям в Харю светит, всегда лицо сгорает, руки, лицо, самые первые руки на руле. Вот так. Так. Значит.. Меня просит э, вот тему такую начать, ну в смысле я-то уже давно ее начал, исторические параллели, сейчас она наиболее актуальна э, в связи с Вовиным таким Демаршем, да, поэтому просит рассказать э, о том, какие вещи были... Ну вообще просто параллели провести, провести параллели, но применительно к данному числу или группе чисел, которые вот сейчас, то есть там вот на выходных был там 15 14 число, что случилось? Ну 14 числа Карл Маркс умер, 80, 1883 года, вот и вы знаете... И я даже не помню, я, я говорил, может это в инстаграме я про Маркса, говорил, да, наверное в инстаграме, все-таки его больше всех до сих пор ненавидят, потому что Карл Маркс заявил, что революция это локомотивы истории и научно обосновал как одна общественно-экономическая формация меняется на другую, что меняется через революцию. Он сказал, что «насилие – повивальная бабка каждого старого общества, беременного новым». Ну, я всегда сокращенно э, даю цитату, то есть «насилие – повивальная бабка истории». Ну, на самом деле, не так он сказал, но вот я сказал, как он сказал, да, и его поэтому люто, путинцы ненавидят и все остальные, и поэтому э, великий марксист Зюганов помалкивает про Карла Маркса, ну потому что если начать говорить про Маркса Ленина, не вот в контексте того, что Ленин бог, да, а в контексте э, научных каких-то дебатов, да, э, каких-то научных знаний получится, что вся публика, вот эта, которая называет себя коммунистами, являются просто оппортунистами, мелкобуржуазными, вредными, очень вредными. Так, и 14 марта 1990 года из Конституции изъяли статью 6, о руководящей и направляющей силе КПСС, да, Помните, руководящий и силы в Советском Союзе, КПСС. Вот 30 лет назад перестала быть руководящей и направляющей силой. И именно в этот день сукин кот такой, Вова, подписывает закон, который делает его руководящей и направляющей силой. По жизненным царем его делает. То есть Вова подписал 14 числа вот этот закон о поправках в Конституцию. Любому понятно, что поправки а, эти уже, а, так сказать, случились, независимо от голосования. Почему? Потому что такая форма даже не предусмотрена, как голосование. Есть референдум, но никто не подписывает а, закон, прежде чем народ не проголосует на референдуме, понимаете? Вова поставил телегу впереди лошади, то есть он подписал, как вступает в силу закон, он вступает после того, как принимает его Госдума, утверждает Совет Федерации, президент подписывает, все, там может быть какое-то число, вот такого-то числа, но не после там какого-то голосования, а если народ проголосует против, ты назад будешь, сука, подписывать? Понятно, что никто против не голосует, потому что никто голосовать и не будет. Никому и не дадут голосовать. Не понял, это клон славы или как? Чего че, ему «я вам не нравлюсь»? Высшая форма – это капитализм, так как Гайдару нет цены, а тот сейчас бы уже голов был. А то сейчас бы уже голубь был. Вот, и... Значит... Обратите внимание, то есть 14 числа коммунисты прибили свою КПСС, а через 30 лет Вова возродил нечто гораздо страшнее, чем КПСС 30 лет назад. И вот этот закон о поправках к конституции есть, собственно, абсолютизм. Неограниченная монархия. И, как ни странно, да, представляете, вот параллели, какие исторические. Да? То есть, 2064 года назад Галь, Гая Юлия Цезаря заколбасили нафиг. Помните? За что заколбасили? Как раз 15 марта. То есть в эти дни зарезали за то, что он хотел править вечно. За то, что императором хотел стать. То есть диктаторских полномочий никак не хватало, консульских никак не хватало, захотел стать императором. Прибили. Римские граждане убили Цезаря. Не говно какое-то. Не сына какой-то там одноглазый уборщицы, блядь, и вечно пьяного вахтера. Цезаря убили. Что такое Цезарь, да? Как Цезарь на русский переводится? Царь. То есть человек, рожденный уже Цезарь, уже царь, по рождению уже царь, да? по, по имени уже царь, да? вот. его убили, потому что не хотели никого, римские граждане свободные, никого не хотели вечно, так сказать, над собой. И потом было много императоров, кстати, да? после Октавиана, Августа. И дофига кого зарезали. Да? И мы об этом сегодня еще поговорим с вами насчет зарезанных. Николай II, 15 марта 1917 года. Представляете, какие параллели, а? Партия ушла, Путин подписал, Цезаря убили. Николай II, 15 марта семнадцатого года, манифест об отречении подписал. Николай II, Романов, Николай Александрович, елки-палки. Царь до мозга костей, там хрен знает в каком поколении царь, да? И отрекся. Отрекся. Для чего? Для того, чтобы через 103, года, через 103 года монархия была восстановлена в России, и монархом стал Вова, Путин, недомерок, вот этот, Акурок. Можете представить, вот кто-нибудь тогда, -да, 15 марта семнадцатого года, бы такой представил дом бахерел. То есть не для того, Свергалась монархия, чтобы холопов свободными сделать. А для того, чтобы над холопами поставить холопа царем, императором. Жуть! Просто жуть. Сравнил Хренспарьев с римлянцами с москвичами. А что тут сравнить? Вот вам царя скинули. Причем здесь римлянцы с москвичами? Вот 103 года назад. А 16 марта 17 года... Михаил Александрович, великий князь, тоже фактически там царь в, в скольки коленях, император, да, братец Николая, а, а, фактически отрекся, да, сказал, что вот там Дума должна проголосовать, там учредительное собрание надо собрать, вот если оно скажет, а я уж тогда, на самом деле, э, в общем-то, это было э, чистейшее отречение. То есть, когда это связывает с какими-то событиями Которые должны произойти В будущем То это никогда не произойдет Вы же понимаете Поэтому Михаил отрекся 16 марта 1917 года Все отреклись Николай отрекся Михаил отрекся бля, Вова Путин Дайте мне, бля, сука, порулить Обалдеть Дайте ему трон русских царей Вот этому окурку Просто жесть какая-то Я вот написал 14 марта 2020 А, я написал Великий князь Михаил отказался от трона Ну, 16 марта 2017 года А 14 марта 2020 Мелкий ублюдок Вова официально стал самодержцем И пишу Сегодня снова главный лозунг Далось самодержавие Представляете, 103 года прошло И опять главный лозунг Далось самодержавие Потрясающая ситуация Люди, русские люди, граждане России, россияне, да чё дожили-то, да До монарха, до абсолютизма, до царя-батюшки-подонка какого-то, блядь. Да обсмеяли бы все наши предки, обхохотали а бы, сказали бы, чё, блядь, вы кого? Достали-то, блядь, зайца какого? Поганого хромого из мешка достали? И тут показываете нам, царя, блядь, на... На трон посадили, елки-палки, 16 марта 1937 года, не 1937, а просто 1937 года, римский император нейрон покончил с собой. Ну, при помощи там, конечно, людей, римские граждане восстали, не захотели никаких нейронов, да. Не помните, горло себе перерезай при помощи своих товарищей, которых умолял на коленях, чтобы они помогли убиться. Да, он сказал, какой великий артист погибает. Вот у нас какой артист сидит блядь, там на троне, на российском сейчас. Блядь, когда же он, сука, погибнет? Да? Давайте устроим этому артисту 37-й год. Люди! Смотрите, вот специально это происходит в эти дни, чтобы оглянуться назад и посмотреть, что с другими-то артистами было. И все эти артисты, с которыми такое случилось, были не считая Вове Путину, этому говну. Жуть. 16 марта 1919 года, то есть 101 год назад, Яков Свердлов умер, руководитель советского государства. То есть принято считать, что Володя Ленин был руководитель, но если вы помните, после того, как в него Файн Каплан стрельнул, заболел он, захворал, и стал э, председателем в ЦИК, стал Яша Свердлов, да? И 16 марта, как это не парадоксально, 19 -го года он умер от испанки. От коронавируса он умер Да, представляете, вот какие параллели Такое ощущение, что боженька нам показывает Вы говно Все это всегда было И всегда с этим прекрасно все разбирались люди А вы не можете Это удивительно совершенно Яков Михайлович, говорят, был отравлен Не верю я, потому что все архивы, которые мне удалось В которые заглянуть, говорят о том, что умер он так как характерно для испанки страшно то есть задохнулся собственной кровью я не думаю что какие-то яды в то время были такие которые могли имитировать эту испанку там до да, симулировать эту болезнь я думаю никак нельзя было и что можно сказать по этому поводу? Вот обратите внимание, какое совпадение тоже. Может быть, нам сейчас испанка поможет, если в прошлый раз так повредила, Потому что это страшная потеря Яков Свердлов. Я как бы одинаково отношусь ко всем большевикам, ну, кроме, может быть, Ильича, да? Но э, если бы Свердлов... Находился у власти и был главой правительства советского и главой государства советского. Никакого Йосика бы напущенный выстрел там не был. Просто не было бы. Во-первых, он был умнее, хитрее, оборотистее, во-вторых, он занимал такой пост, с которого можно было свергнуть кого угодно, а его было свергнуть нельзя, никогда бы он не допустил, что Иосик, который он терпеть не мог, органически не выносил Иосифа Сталина кобу, да, вот, чтобы тот... Стал секретарем ЦК. Да, никогда бы он ему не дал стать секретарем ЦК. Но он, к сожалению, задвинулся. Да? Помните, вот прочитайте, интересно, много воспоминаний по этому поводу. Хрущев, кстати, вспоминает. Вот в Википедии я залез не все. Не нравится мне много интересных вещей. То есть, там вот в Википедии вспомнили, что собачку Сталин назвал Яша в честь Свердлова яшка и давал вылизывать тарелку, а Свердлову это было противно, поэтому он мыл тарелки. То есть для чего Сталин давал вылизывать, потому что они один день один мой другой день другой. Когда Свердлов, Свердлов увидел, правильно Свердлов говорит, но ну, всегда при коммунистах в большевистской среде говорили Свердлов. Так вот, когда Свердлов видел, что собака моет тарелки, то он решил это делать сам. А еще Йосик, вот это почему-то не написали в Википедии, очень прикалывался, говорят, что это анекдот, это не анекдот, это правда. И очень прикалывался, рассказывая о том, что плевал Якову Свердлову в суп. То есть, для чего он плюнет э, в, в суп, тот брезгливый не ест, а он эту порцию съедает. И, как ни странно, два раза он с ним оказывался в ссылке. Вот такой вот парадокс. Я думаю, Яша ненавидел его люто. Я думаю, что и у Егода не было бы никакого шанса э, стать кем-то. Почему? Потому что Егода работал у папы э -э, Свердлова да, в Нижнем Новгороде украл у него э -э -э, ну, инструмент. Папа гравером был, и граве э -э, граверный вот этот инструмент стоил бешеных денег, а егода -э -э -э, его свистнул Генрих. Поэтому, я думаю, у него тоже не было никаких вариантов. Так что, видите, один раз... Э -э -э -э Коронавирус, так его назовем, нам помешал. Испанка, может быть, в этот раз поможет, может загнется Вова, может быть, еще что-нибудь случится. Хотелось бы очень, чтобы какой-то дополнительный нам э -э, дополнительное ускорение нам Боженька дал. Может быть, не надо всю работу делать за нас, ну как-то нужно ускориться. Так. Ну, вы помните, что в 2014 году общекрымский референдум произошел в этот день. Интересно, сейчас бы они так проголосовали, а? Я думаю, что нет. Ну и сегодня столетие, столетие со дня рождения Тонина Гуэра. Обожаю его как писателя. Очень он мне нравится, как поэт. Ну переведенных вариантах да поскольку э, на, на итальянском я не читаю да. кстати гуэра э, с итальянского переводится как война и ля э, по-французски помните аля гер ком аля гер да вот э, также записано тоже война То есть и гер помните гер Ника э, которую разбомбили, тоже от корня война, то есть странная ситуация, да? во многих языках роман германской группы война это гуэр, гуэра, гер, а на латыни нет такого слова, как это ни странно. Так вот, Советую всем посмотреть, я вывесил на э, этот э, авторский канал Вячеслава Мальцева в Телеграме ссылку на фильм, э, на сценарий Тони Нагуэра э, ⁇ Амаркорт ⁇ Это мой любимый фильм, я обожаю фильм ⁇ Амаркорт я... ⁇ несколько фильмов таких всего, ну там Чаплинский, новые времена, вот Феллини, Амаркорт, всего несколько таких фильмов, может быть меньше десятка, которых я обожаю, вот Амаркорт всегда среди них, я его смотрел, не знаю сколько раз и не, ск не знаю сколько еще раз посмотрю, так что сегодня я наверняка вечером буду смотреть Амаркорт, если хотите, смотрите вместе со мной. Слава хорошим дети, приезжай, народ готов. Ну, вот когда народ будет готов, тогда мы и приедем. Я что-то не увидел. С такой стрижкой вы прям моложе выглядите. Очень приятно было с вами в Инстаграме говорить. Спасибо. Спасибо. Вот У... Она, жена меня постригла. Да, Слава, ты помолодел. Вот, что я доказать. Ах. Да. Так, и давайте поговорим, наверное, теперь о коронавирусе. Зеленский поручил остановить метро, самолеты и поезда, вот пишут, и так далее. И вот меня спрашивают, насколько оправдана такая мера. Конечно, оправдана. Он молодец. И делает абсолютно правильно. Вот говорят там все все равно переболеют, конечно все переболеют, конечно переб... ну не все, но большая часть. Если это пандемия, куда денешься. Но понимаете, если все заболевают одновременно, это как пожар. И экономика э, Украины, которая и так в общем на нуле, может быть разрушена. А поэтому он совершенно правильно делает, если бы я был его советчиком, я бы посоветовал максимально усилить да. карантин, только еще раньше, конечно, да, максимально, то есть карантин должен быть максимальный, и тогда что тогда все заболеют, но это растянется на длительный промежуток, одни будут заболевать, болеть. Не все же помрут, да, будут потом выздоравливать, выходить на работу и так далее. То есть все будет крутиться и вертеться. А если все заболеют одновременно, это все как в банк, все одновременно придут за своими деньгами. Если время от времени приходят, ну пусть приходят, да? а если все придут в один день, то банк будет банкротом. Поэтому это правильно. Вячеслав, можно передвигаться по Франции, у нас по Испании шлях, штраф 400 евро, да нет. Вячеслав, очки снимайте. Вы, наверное, не поверите, но я не хожу в очках. Я не, не надеваю очков, почему у меня так выгорает, я не знаю, но это никак я очки терпеть не могу. Мальц кремлевский таблетка обожрался, выглядит на 45. Да это мне жена постригла, я еще городу поврил. Да, так что. Гера, а не Гуер, Конечно, война по-испански читается. А я же сказал, герника от этого слова произошло. Конечно, пишется-то одинаково, а читается по-разному. Так что, слава салям вам с Кисловодска. Привет Кисловодску. Вот пишет Чубайс президента России. Прикольно. Это самый высший уровень троллинга, который существует. Потому что за это могут убить все. Вот за Чубайс и путинский, то есть это такой хрестоматийный злодей. Хотя я не думаю, что у Чубайс, я еже говорил, что вот злодеяний надо в Чубайсах считать. То есть один Чубайс, да? ну как там, 0,5 Чубайса. Да? Вот сколько миллионов Чубайсов у Путина? А? Злодеяний. Сколько у него? Если перевести вот в Чубайсы да? я не знаю сколько миллионов. Много. И не только у Путина. Да и у Медведева не один миллион Чубайсов. Да? Там. И у Володина. Так что это, даже у Терешковой, вот обратите внимание, даже у Терешковой больше, чем Чубас сегодня. Больше. Там, наверное, 5 или 10, я не знаю. Вот. Австрия запретит въезд туристов из Великобритании, Нидерландов, Украины и России. Обратите внимание, Себастьян Курц канцлер объявил об этом я думаю что уже запретили и а, странно в австрии около тысячи человек болеет в россии меньше ста из австрии из россии не пускают в австрию может быть курц знает то что мы с вами не знаем может быть, это чушь по поводу того, что 100 человек там не болеет. Может быть, те 6 тысяч, которые в январе свалились от пневмонии, это и был коронавирус? Конечно, потому что Россия напрямую связана с Китаем, и взаимодействия такого, наверное, больше нет ни у кого. Мальцев, не думай, что якорь кинул во Франции навсегда, лишь бы коньки не кинуть здесь, понимаешь. Ах, с якоря всегда легко сняться, не волнуйся. Будет попутный ветер, якоря мы выбираем в 3 секунды. Муниципальные итоги 2020 года во Франции, я вывесил у себя тоже Ле Фигаро и другие газетки, Газеты, да, издания, серьезные, очень озаботились, да, о, ну и не только они озаботились, и власти Франции озаботились, 30% пришло на муниципальные выборы, такого не было никогда, то есть всегда приходило больше 50%, сейчас я вам точное число скажу, сколько прибыло в этот раз, так, так, так. Господи. Куда оно делалось-то? 36% пришли. А, нет, слушайте, так, так это. Так. А, не. 56 не пришли. Вру. Вру. 56 не пришли процентов. Вот во Франции самый больше не приходил на муниципальные выборы 36%, а в этот раз не пришли 56%, Ну, вероятно кто-то испугался коронавируса, прошел только первый тур в результате да? и вот сейчас власть Франции решает, что второй тур пока не проводить, то есть пока всех отправить на карантин и выступает министр образования рассказывает о том, что все равно много кто заразится, половина переболеет точно, а то и 70%, так что не переживайте, но все равно карантин. И вот вы понимаете, во Франции 56% не прибыл на, на выборы, а здесь всегда приходят на выборы. Вот наша задача сделать все возможное и сделать все невозможное, чтобы люди под страхом смерти от коронавируса не пришли на путинское голосование 22 апреля. Чтобы никто не пришел. Обязательно эту идею распространяйте. Кто пойдет, тот сдохнет от коронавируса. Пугайте их, пусть не ходят. Говорите, сдохнешь. Представляете, какая гнида Путин. Если ему абсолютно пофигу на людей, если он 22 апреля в пик коронавируса готов согнать всех, чтобы для провести сомнительное голосование, которое даст ему какие-то сомнительные полномочия, да, сомнительную легитимность. Не будет никакой легитимности. Вы Шевченко, перешли на уровень меценат. Спасибо. Вячеслав, я считаю, что отчасти интернета это беда русского народа. И вот почему представьте себе все, что сейчас творит фуга, фуга бы произошло, когда народ не знал об интернете. Так он бы вообще ничего не знал, этот народ, да, если бы интернета не было. И Песков заявил, что в РФ нет поводов для введения чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Для чего он это говорит? Вы понимаете, для того, чтобы 22-го Всех гнать туда на пинках Можете себе представить То есть во Франции есть сомнения В России нет никаких сомнений Всех поголовно пригнать И пусть голосуют да, то есть И Пишут везде, что вот россиян не пугает коронавирус Понятно, что панику поднимают СМИ, которые полностью под контролем Либо либералам, либо Путина. А, и те, которые под контролем либералов, они тоже под контролем Путина. Потому что мы видим, откуда деньги, от чемизла. Поэтому всем дали команду. Молчите нахер по поводу коронавируса. Нет никакого коронавируса. Есть он. Говорите везде об этом. Наша задача поднять максимальную волну, чтобы никто, ни одна сука не приперлась на 22 число. Понимаете? Чтобы людям западло было, что их жизнями распоряжаются таким образом. Можете себе представить, то есть каким подонком э, должен быть человек, чтобы гнать людей, заранее зная, что они заболеют. Так что вот пишут, что э, в России не боятся коронавируса. Понятно, что в России есть Путин, который хуже коронавируса, поэтому чего уж там бояться, хуже Путина не бывает ничего. Минобразование и науки рекомендовали вузам перейти на дистанционное обучение. Ведь, то есть вузам надо перейти на дистанционное обучение, а голосовать надо очно. Или они дистанционное голосование придумают, мысли будут, придумают аппарат, который считывает мысли. Да, все 100% хотят в ВОВу. Да, вот. Мишустин одобрил принудительный домашний карантин какой молодец, принудительный домашний карантин, такая вот замечательная форма, и как же интересно она с точки зрения закона будет да, ну понятно, что они могут какую-то придумать норму, а правоприменение какое будет, как этот принудительный карантин то будет, они с, с ружьем поставят бойца Росгвардии у дверей который будет контролировать чтобы кто-то не выходил их и дураки. Ну, вообще, я понимаю, для чего они делают. Это они для ваты делают, они борются, все нормально. Им же надо будет объяснить, почему нет коронавируса. Почему это просто пневмония? Тысячи людей дохнут от обычной пневмонии, да, а не от коронавируса. Они побороли коронавирус у них вон. Нормы всякие приняты. Мишустин объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом, меры по поддержке торговли, поддержка отдельных отраслей и так далее. Ну, налоги бы отменили, как во многих странах, что-то они не хотят отменять. Поддержка, болтовня одна, не поддержка, как вы понимаете. Еще, я думаю, налог на коронавирус соберут. Создадут рабочую группу в госсовете по противодействию коронавирусу, уж создали, Собянин возглавил, ну теперь уж победят. И правительство запустит, как вы думаете, что, чтобы победить коронавирус? Правильно, сайт «Стоп Коронавирус РФ». Обхохочется просто. Блядь. Коронавирус, как помните, товарищ правщик, оставить поезд. Поезд, стой, раз, два. Вот так, коронавирус, стой раз-два, надо был прапорщика поставить над коронавирусом, правительство просит ритейлеров, ритейлеров оценить запасы, это как вот, отчитаться перед ним, как оценить эти запасы, что же там, ну, ритейлер говорит, оценили, дальше что, большие. Запасы немеренные Эх, артисты, блядь, ну жесть какая-то. Вот, ну, надо же, что этот Мишустин заботится, чтобы голода не было. А как заботиться? А вот так. Оцените запасы. Ой, ну, раньше при коммунистах определенные фонды были, резервные, да? А сейчас у них деньги там в ком-то резервном фонде лежат. И Госдума сократит число полинарных заседаний, то есть решили таким образом бороться с коронавирусом. Или просто не хотят, чтобы кто-то начал вонять там, понимаете, того, что там какие-то определенные депутаты могут начать орать по поводу узурпации власти Путина, они их всех отправляют в карантин. Подпишут различные СМИ, что в России полным-полно больных коронавирусом и умирают. И, значит, смерти от него оформляют под грипп и обычную пневмонию. Ну, я вчера вот написал, что до 22 апреля диагноз будут ставить так. Если член на лбу не вырос, это не коронавирус. Да? Ну там в том случае я, правда, более грубо написал не член, но понятно, mm -hmm. о чем идет речь. То есть, что бы ты ни говорил, тебе никогда не поставят до 22 апреля диагноз коронавирус. Чем бы ты там не заболел, пусть это будет там пневмония и все что угодно, но это будет не коронавирус. Путин и не инисте. Никак не могу привыкнуть, как привыкнешь к очередному э -э, Урха-Калеву-Кекканину, да, он раз и, и меняется. Вот в советский период был хорошо, все-таки долго были там <с Sefix> люди, успевал привыкать. Вот. встретился, значит, с финским э, президентом Путин, обсудили борьбу с коронавирусом. Ну, я не знаю, что они там обсуждают. Обычно с Путиным обсуждают размер чемоданчика, который он дарит. Поэтому я бы на месте вообще не созваливался, не общался бы с Вовой и Путиным, потому что это вызывает определенные Мысли черные на этот счет. Да. Да вот, российский лидер Владимир Путин обсудил с президентом Финляндии вопросы, касающиеся борьбы с коронавирусом. Два таких борца с коронавирусом. Обхохочешься. Валер Чиново пишет, «Навальный наш президент России». Так вы определитесь, наш, наш президент или президент России? Так. Конституционный суд России принял решение по поправкам в Конституцию. Вот замечательно. Ну, конечно. Конституционный суд, как сейчас правильно говорят, карманный суд. Да. Представляете, какая мерзость. Ну, был бы хоть один там приличный человек, но ну, залупился бы, да сказал, ну что вы делаете? Конституционный суд подтвердил соответствие закона о поправках в основной закон. Представьте, какая мерзость. В Конституции, в действующей, прописан референдум, как способ волеизъявления народа, да? То есть единственным источником власти является многонациональный народ и свою власть реализует через референдум, не через голосование какой то страны. Нет там никакого голосования, там есть выборы и референдум, нет там голосования в Конституции, а эти говорят, что есть. Представьте, как в том анекдоте, я говорю, хуйня какая-то, а говорит ножницы, да, вот приблизительно то же самое. Блядь, жуть, конечно, какая мерзость. Так что, что можно сказать? Можно сказать, чтобы таким образом, чтобы таким образом изменить действующую конституцию, ее надо нарушить. Понимаете? И для этого не нужен никакой конституционный суд, чтобы даже колхозник понял, что это нарушение действующей конституции. Более половины россиян допустили голосование за Путина на очередных выборах. Я не знаю, как они допустили. Куда они упустили, блядь. Упустили, скорее всего, эти россияне. Блядь, блядь они, И все. Жуть, блядь. Шурков сказал, что коронавирус – это всемирный бред. Ну, естественно, потому что он может им помешать. Если бы он им помогал, они бы сейчас только про это и кричали. Повезло тебе, Слава, что ты во Франции. Чем же мне повезло Ты Я что-то не вижу везения. Мне бы очень, очень повезло, если бы я все-таки был в России. Да и там не было бы Путина. Даже я бы не был президентом, министром, депутатом, никем. Но вот Россия и без Путина, без ядроса, без всякой вот этой мерзости. Вот это повезло, вот это везение. Улицу Терешковой захотели переименовать из-за поправок о президентских сроках. Очень хорошо, это в Новосибирске, в Академгородке. Люди собирают подписи, а еще жители... Ярославского Тутаева, где она родилась, требует лишить Терешкову звания почетный гражданин, какая прелесть, представляете, этой твари, как они насыпали соль, а Терешкова побежала Путину жаловаться, Терешкова поговорила с Путиным. надо ее, я не знаю, Придать такому астракизму, чтобы она вздернулась, чтобы куда она ни шла, ей свистели, галдели, кричали, ты старая сволочь, блядь, и так далее, понимаете? Ну, хотя ничего особо сильно... Это не изменит, да? Ну, по крайней мере, хоть потешимся, да? Так... И все продукты закупают, все сторонятся друг друга. Путин заявил, что Россия сумел компенсировать все потери от санкций. Все вообще прекрасно. Сейчас они будут рассказывать вам, что вообще все охеренно. Все болеют от коронавируса. Блядь. А, вот тут его нет никого. У всех этот экономический кризис, у Путина все. Блядь, благоденствие. Встретился Путин с главой ВТБ Вовина Теневого банка. Наверное, будут думать, как не пролететь совсем. Потому что все грохнулось, нефть грохнулся, рубль грохнулся. Сейчас будет что-то выдумывать, чтобы удержать рубль. Удержать его уже будет нельзя. Мантуров назвал плюс снижения курса рубля. Ну, конечно, одни плюсы. Одни плюсы, и нефть падает, плюс, и это. До 22 числа будут одни плюсы. Вот что бы ни случилось, плюс. Да. А после 22 числа уже все, жопа с ручкой. Вначале все будет лучше, лучше, лучше. и как у меня мама умирала. да Я каждый день спрашивал, мам как ты себя чувствуешь? с утра просыпался, я был с ней в больнице, в на соседней койке, я знал, что она умирает. И я спрашивал, как ты себя чувствуешь? Она говорит, лучше. На следующий день лучше. И каждый день она чувствовала себя лучше, лучше, лучше, а потом умерла. Вот так и здесь будет, понимаете. Конечно, мне тяжело сравнивать Россию с мамой, с умирающей, но и то, и другое для меня мама. И Россия мама, и моя родная мама тоже мама. И я вижу, что Россия также умирает. Только мама говорила мне, что и лучше, чтобы меня не расстраивать. А Вова Путин говорит, что все лучше и вся эта сволочь его, для того, чтобы не расстраивать народ, чтобы народ не снес его нахер. Кому не нравится наш президент, валите на Нарин из страны. Это вы про Сидзенпина, или про Трампа или про Макрона, вы про кого говорите? Какой-то Максим Гам. Максим Гам. Ах, не знаю. Кто? Наверное, итальянец какой-то. Стоимость нефти Брэнд упала ниже 31 доллара за баррель. Вот Тут пишут, что это очень приятно. Ну, мне тоже, я вообще хотел бы, чтобы она была так, доллара 3 за баррель. И будет все прекрасно. Слава возможно ли в России в ближайшее время дефицит туалетной бумаги в магазинах, как это мы видим сейчас происходит, в Австралии, США и Европе. Не знаю, я не спец по туалетной бумаге, но если в Венесуэле видите самая главные проблемы это отсутствие туалетной бумаги. То в России, наверное, если основная масса да, ныне живущих всю жизнь вытирали жопу газеты и правда, да, правда и жопу вытирали, то я думаю, что могут переключиться очень быстро. Вячеслав Вячеславович, вы за диктатуру пролетариата. Но это все равно, что сказать, вы за диктатуру рептилоидов. Вы где пролетариат-то видели? Я, я, я имею в виду в вашем понимании. я конечно, за диктатуру пролетариата, но в моем понимании другой пролетариат. Пролетариат, что такое пролетариат? Это не имеющий ничего, кроме детей. Это самый... А -а -а Бедный, самый нищий, самый неимущий класс. Кто сейчас самый бедный, самый неимущий класс? Молодые люди, которые вот с этими гаджетами, да, которые получили в руки самые передовые средства производства. Конечно, я за диктатуру этой молодежи. Они сейчас пролетарии не имеющие ничего, кроме детей. Да? Но все изменилось, они теперь имеют. Основное средство производства в руках Поэтому они в любом случае победят А если вы пролетариями Там считаете оставшихся стариков Которые на оставшихся заводах Точат железку Ну какой гегемон такой пролетарий Все Он отгегемонил свое К сожалению, может быть, к счастью Мы идем в будущее Мы идем в будущее Слава, ты что такое уставший? Да я гонялся целый день Сегодня кое нужно было купить, куда не приеду, огромные очереди, Ну я по старой памяти поехал в Грас, поехал в Ашан, приехал, там полно народу, пока я ходил, народ исчез весь, никого нет, там я второй на кассу подошел, везде там показывают, что в других магазинах там все раскупили, здесь полно товаров, никого, людей как мне это понравилось ну все что нужно купил так что ну в разные места ездил в аптеку надо было съездить там какие-то вот объехал кучу магазинов везде подъезжать даже машину рядом поставить невозможно а концы здесь достаточно да, большие пока додумался что надо съездить в горас уже время потерял Газосварщики – это кто олигархи, а газосварщиков сколько в России. То есть газосварщики способны стать гегемоном, диктатуру газосварщиков организовать. Класс должен быть большинством, понимаете? Чтобы навязать свою диктатуру, чтобы быть гегемоном, чтобы этот класс был гегемоном, он должен быть большинством, понимаете? Газосварщики большинство, что ли? А что вообще вы говорите? Это нелепость. То, что вы говорите, это абсолютно нелепость. Сколько всех всех возьмите рабочих в России сейчас? Да нет нисколько, хрен до да маней. Извините за выражение за такое. Пролетариат слово в пролете. Ну, может быть. Здравствуйте, Вячеслав, как Вы относитесь к дракам на митинге в Архангельске? Я, честно говоря, эту информацию не имею, так что Вы сбросьте, я тогда пойму, что там случилось, мне интересно. Вся Россия держится на нефти, и газе, уберите эти подпорки, она рухнет, как СССР. Конечно, так оно и будет только прежде еще над народом поиздеваются, потому что они захотят компенсировать за счет народа то, что потеряли на нефти и газе. А. Так. И вы не маньяк» пишут. же паника и продуктовый ажиотаж». Ну да, то же самое мне сегодня про «Пензу» написали. Вячеслав, долго нам все это терпеть? Ну, пока пока же терпим Я, как видите, давно уже не терплю и давно борюсь с путинским режимом Открыто Когда, в общем-то Я не призываю, чтобы все стали такими, как Мальцев Но хоть чуть-чуть Бессмертный полк Теперь вы знаете, с какими плакатами выйти на улицу Стоимость нефти, бренд А мы говорили, банки повышают Ставки ипотеки из-за снижения рубля Видите, не успели опустить Уже повышать За бесплатный доступ К сайтам абонентам, Абоненты доплатят 20% Сотовый оператор предупределяет неизбежности роста тарифов На связь, если государство Не компенсирует им бесплатный доступ Опять откуда же Из бюджета то есть, а что получилось-то? Почему? Совершенно непонятно. Что изменилось у операторов? Я сразу вспоминаю ту ну, бабушку, которая работала в областной больнице и всех ну, таких колхозников, которые приходили, обирала, по пятачку собирала на бензин. Она была убеждена и всем рассказывала, что лифт работает на бензине, и вот на этот самый бензин собирала деньги. Так и сотовые операторы, видите, они собирают деньги на такой же, в кавычках, бензин. Им просто денег надо. Они говорят, вы, вы знаете, теперь все как дорого стало в связи с коронавирусом. Что же стало дорого -то? Если вы сами ничего не повысите, то ничего дороже и не станет. Артисты. Минфин ожидает дефицита бюджета в пределах 1%. Ну хорошо, хоть сказал, что дефицит ожидает. А 1% значит, чтобы народ не пугать. А какой там будет дефицит бюджета, хер его знает. 1% или все 11%. Так... Вячеслав, вы знаете, что в своих мемуарах Королёв Терешков называл «глупая недалекая баба». Ну, вы знаете, я могу сказать про Терешкову, что она из тех, кого нельзя назвать э, э, глупыми и недалекими. Для себя она очень хитрая и очень умная. Посмотрите, все, как она сделала. Посмотрите, другие космонавты в какой жопе. Нет, она все для себя сделала очень хорошо. Другое дело, что она родину не любит. Другое дело, что она предатель, изменится, Но она такая всегда и была. Ну, пришли фашисты, она бы им служила. Там. Коммунисты она им служит. Сейчас Путину. Там. Завтра я не знаю, кто будет. Она и под тех подстроиться, если не подохнет. Так что нельзя назвать ее глупой. И в Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому. На выходных это было в субботу, да, 23-миллиметровым -миллиметр, 23 снарядом в балкон жилого дома попал, разряжали и стрельнул. Зачем они с оружием летают? Все равно, что они с китайцами собираются воевать. Вот. А в больницах лекарств нет, они вместо уколов просто за форру щипают. Вот такие дела. В липецкий карантин, билеты в Липец купить невозможно. Да, с Липецком что-то странно там. Напишите, кто оттуда. В где пишут, что ищут маленького мальчика, которого унесло течением. Только мы, помните, говорили по поводу того, что дети проваливаются под лед. Очень много этого происходит. И говорили, что будет в волнах, следите за детьми. Вот совсем несколько передач назад. Снайпер президентского президентской охраны, ФСОшник, застрелился. Можете себе представить, какой несчастный человек. Мог бы стать величайшим героем, снайпер, который Вову охраняет, можете себе представить, и стрельнул себе в башку, вот в плешивую голову бы выстрелил и все, и стал бы вечным героем на вечные времена, вообще. Беларусь не будет закрывать границу с Россией, Лукашенко заявил, Зеленский подписал закон о ликвидации русскоязычных школ на Украине, это сразу видно по э, заголовку, что пишут российские СМИ, но там не совсем так, э, закон называется о полном, в общем, среднем образовании, так что, который будет украинский язык, в общем-то, повсеместно. Первый человек погиб в России от коронавируса в гараже. На него упал двести килограмм стеллаж с гречкой, макаронкой тушенкой. Да? Так что пишут? Что-то господи. Вячеслав Вячеславович, что будет с росгвардейцами, которые не сбивали людей на митингах? ну как, что будет, которые никоим образом себя не запятнали, да, ну, докажут, если что, все у них нормально, что они не применяли каких-то, так скажем, методов, да, против людей. Все, ну, подчастую грубо говоря, освободим, да? но у нас будет презумпция виновности, это нужно будет еще доказать. Если не докажут, и трибунал признает Росгвардию организацией преступной, такой тоже может случиться, то могут сесть, даже не совершая никаких деяний, вы же понимаете, то есть за одно участие в подобной организации уже можно присесть и присесть надолго, поэтому придется как-то доказывать свою невиновность и так далее. Ну что все те, те, которые сейчас являются Росгвардейцами не будут ни в каких правоохранительных органах работать, и, и кроме, извиняюсь, кроме тех, которые встанут на сторону восставшего народа. Им флаг в руки, вопрос к ним нет, даже если они били людей. На митингах, вот парадокс, даже если они лупасили, но встанут на сторону народа и обратят оружие против режима, но сделают это первыми, а не тогда, когда уже всех победили, да, они на третий день после всеобщей победы встали на сторону народа, нет. Встанут в первых рядах, вопросов к ним не будет. Они продолжат работать там, где работают. Ну, имеется в виду в полиции, там что никакой такой Росгвардии не будет. Будет обычно милиция и все. Слава Трамп за нас или за Путина? Трамп сам за себя, Какой не понимаете. Во-первых, он барыг, во-вторых, он президент США. Нахер ему какой Путин? А мы с вами тем более. С Путиным хоть что-то еще поиметь можно. Он абсолютно, так сказать, свободен в маневре, да, ну кроме тех вещей, которые там Путин держит в рукаве, судя по всему, у Путина есть какие-то козырь относительно Трампа. Во Франции комендантский час не заметил, что-то я хожу, езжу, и никто ко мне ни одного полицейского не видел сегодня, этих... Охранник, фразок много, да, всех выгнали, они все работают. Полицейских армии нет никого. У полицейского коллективная ответственность, ну не совсем коллективная, коллективная этого подразумевает солидарный. Конечно, нет, солидарная ответственность в данном случае не может существовать, но э, как бы претензии есть, если есть претензии к органу то, соответственно, есть претензии к каждому, кто работал в этом органе. Если он как-то докажет свое неучастие в, во всяком говне, да, нет вопросов. Я думаю, там люди, которые занимаются какими-то квартирными кражами, какими-то еще делами, там, полиции, что им переживать если они не являются злодеями, там не мучают кого-то электрошокерами и так и далее. То есть, ну, а там, как правило, нормальные люди обычно работают. Ну, раскрывают они какие-то уголовные преступления. Ну, пусть раскрывают, жалко что -то. «Киев ограничил сообщение с другими городами Украины». Оно это мы уже читали. В Хорватии дома начали распродавать за 11 рублей для увеличения численности населения. Король Испании отказался от наследства отца, и, ну, имеется в виду Хуана Карлса, да, и лишил его финансирования бюджетного. Папу лишил бюджетного финансирования, а Вову всех своих дружков только за счет бюджета подогревает. Так, во Франции закрыты все рестораны, ночные клубы. Евросоюз проводит экстренный саммит. Билл Гейтс уходит из директоров Microsoft. ФРС США снизили ключевую ставку до нуля. Представляете, ставка ноль по кредитам. Так. Слова вопроса о предательстве за последние сто лет Ленин, Сталин, Власов и так далее. Кто герой, а кто предатель во всех переворотах в нашей стране? Ну, предатель, мне кажется, тот, кто присягу нарушил. Все остальные не могут просто по сути быть предателем. Они могут быть злодеями, малефиками и так далее, вот из этих перечисленных людей кто присягу нарушил, только Власов, Ленин и Сталин не нарушили, конечно, Сталин был злодеем, малефиком, жутчайшим совершенно, но он никакой присягу не нарушал, он никакой присяги не, не принимал, поэтому, чтобы ее нарушить, да? ну и так далее. Ну и к Ленину это тоже относится. Тем более, что Ленин определил свою судьбу там, наверное, с того момента, как Сашу грохнули, да? Помните, а твой брат Саша в царя бомбу кинул? Вот с этого момента Ленин как бы четко направлен в одном, на одних рельсах, да, то есть он уже не соскакивал никуда. А Вова Путин предатель стопроцентный, конечно, предатель, он даже нарушает ту Конституцию, вот Ельцинскую дату 93-го года, он постоянно клянется верности народу, блядь, и, и смотрите, что творяет этот подонок, это вот злодей из злодеев, малифик из малификов, Тест Трампа на коронавирус дал отрицательный результат. Это имеет смысл. Если бы Трамп прошел тест на наркотики, это бы имело смысл. А на коронавирус-то с какой стати? Почему Сталин плохой? Кто же сказал плохой? Но если вы хотите узнать, почему Сталин плохой, наверное, спросите у тех, кого в сталинский период порешили. И поставьте себя на место людей. Да, я никогда себя не ставил на место, а, а как-то недавно стал рассуждать про этих сталинских командиров, которых он репрессировал. Но ну, я на месте его, его, его бы убил, конечно. Если бы я был на месте этих сталинских командиров, я бы, конечно, его убил. Безусловно. Поэтому, наверное, он неплохой. Но я бы его убил. Ленин герой или малефик? Ленин это Ленин. Это продукт своей эпохи. Ленин гораздо более широкая натура, чем просто какой-нибудь Вова-малефик. Малефики, они очень ограничены. Это особенность малефиков. Они ограничены. Вот Сталин малефик. Он ограниченный человек. А Ленин нет. Хотя тоже, может быть, насчет Сталина нужно подумать много, да, и вскрыть, наверное, все архивы и посмотреть, так ли ему нравилось творить зло. Потому что главное условие, как отделить Малифика от Немалифика. Да? Когда есть два пути, которые одинаково приводят одной и той же цели, только один путь зла, а другой нейтральный. Малефик всегда выбирает путь зла. Этим он и отличается от обычного человека, потому что это злодей в переводе, в общем, с латыни, да, зловредитель. Ну, злодей по-русски. То есть такой, ну, есть такие люди, злодеи. Грузия закрывает границы для всех иностранцев, Казахстан на месяц ввел режим чрезвычайного положения, В Казахстане э, чрезвычайную ситуацию ввели, да, там есть э, повод, а для, в России нет, Песков говорит, нет никакого повода. Вот В Москве больницу строят для зараженных коронавирусом, ну, наверное, лет через 10 построят. РЖД объявил об отмене поездов на Украину и в Молдавию. В России число коронавирусом заразившихся 93%, 10% уже выписали из больницы. В Москву заполнили еноты. Какие еноты? Говорят, что МЧСники гоняются по дворам за енотами. О, енот, как и многие, Другие существа являются разносчиками бешенства, да, причем, обратите внимание, у енотов бешенство очень часто проявляется не так, как у других животных. В основной массе у животных бешенство проявляется как жуткая агрессия, кидаются, кусают, там, слюни летят и так далее. У енотов, кстати, и у кошек часто. Мешанство иначе проявляется, они иначе становятся ласковыми, подходят, облизывают. И вот э, люди видят, ой, какой хороший, какой ласковый енотик, а он просто бешеный. Так что опасайтесь ласковых енотов. Так. Часть разлившегося находки мазута попала в озеро. Ну, это сейчас даже это уже и такие не новости. Четыре ребенка погибли при пожаре в частном доме под Иркутском. Частный деревянный дом и куча ребятишек гибнет. Огромная масса. Почему это не остановит? Ну, это же легко остановить. Вот я был бы с каким-то головой района и в районе бы смог это остановить. Даже в районе, представляете, я уж не говорю по всей стране, если бы был президентом, почему никто не возьмется? Ну что, трудно проверить, электрика, впустить бригаду собрать, чтобы поступательно всех проверили, починили всю проводку везде, в каждом доме. Оплатить это. Что, защиту в этих деревянных домах трудно провести? но где денег будет стоить. Ну что за херня происходит? Или это выгодно всем? Жуть. Молодая мать двухлетней дочери пропала в Белгороде. Драка российских школьниц попал на видео. Так. выстрелил в стекло в здании Следственного комитета в Москве. Прикольно, лучше бы он вообще выстрелил не в стекло, да? Полицейские, вот хорошие такие, я вообще, у, я говорю, удивляюсь, просто даже от названия, уж текст можно даже не читать, полицейские заставили российских подростков копать могилу и хотели изнасиловать в, в Каменско-Уральске такие вот развлекалочки, да, то есть их привлекают к ответственности. Поэтому а, а, аниматор облила ребенка сухим льдом. Ну, только вот только сейчас сухим льдом там такая трагедия была, и вот этот шабуш продолжается. Ну что, в башке у людей. Ожоги лица ребенок получил. Российская школьница порезала себя и заявила о нападении на нее подростков. Ну, а может быть, ей, ее склонили сказать, потом, что она себя порезала. Так. В Москве обрушение стены погиб рабочий. И россияне приговорили к пожизненному заключению за трех съеденных друзей. Можете себе представить, то есть чувак съел трех трех человек. Да, в Архангельской области суд приговорил к пожизненному заключению Эдуарда Селезнева, съевшего трех своих друзей. О, какой товарищ, да, который ест своих друзей. Помните, как этот анекдот был э, такой, когда дедушка в тюрьме, да, помню, и подходит, и кого-то кого солит, а тот спрашивает, а ты за что, старик, сидишь? Он говорит, да за людоедство, сынок, за людоедство. Раньше в советский период это анекдот был, а сейчас, видите, никаких анекдотов, все, все как положено битва с дураками машина времени наверное, самая, сейчас наверное самая актуальная песня белый шум а вы что же, вы же не понимаете что а, у этих у, у путинцев это тоже самая актуальная песня они что же тоже с дураками бьются Путин тоже борется с дураками как вы не понимаете Сватый вот с этой он борется в том числе он их уничтожает это тоже борьба с дураками это потрясающая ситуация, то есть вы -то думаете, что это они дураки, они думают, что это вы дураки. «Путенисты каждый день свой народ жрут» — да, это точно. Активно причем дожирают. Так, сейчас посмотрим, что нам написали на донаты. Сейчас даже вот с этой машиной интересно. Вот надо ехать будет, через пару недель забирать. Надеюсь, что люди еще подкинут каких то деньжат, чтобы можно было оплатить. Вот, представьте, сейчас интересное состояние. Мне жена говорит, что говорит, вымирающую Европу снимать, а я что-то прямо не хочу снимать вымирающую Европу сосед в Европе коронавирус, в Италии, в Испании поют на балконах «А что можем мы?» Или выйти со своих балконов. Варь, Варь, принеси мне, пожалуйста, платочки носовые, а то я, видно, сегодня полоскал нос и переусердствовал, когда ходил по всяким людным местам потом или кричать «Путин в БОР!» Но мы не должны мы э behavior, Оставаться, так сказать, за кадром, мы должны раскручивать эту ситуацию. Вы же понимаете, такой ветер в паруса редко дует. Сто лет назад была война, но чуть больше ста лет. И поэтому случилась революция. Не было войны никакой революции не случилось. Может быть, сейчас коронавирус. Я об этом, когда он только начинался, говорил. Нам флаг в руки. Вячеслав, можно за вас проголосовать на следующих выборах? Ну, не знаю, какие будут следующие выборы. Слава заболел коронавирусом, походу. Да нет, надеюсь, что не заболел коронавирусом. Надеюсь, это просто я сегодня переусердствовал. Вот такой вот, сейчас я вам включу, вот такой вот этот предлагают костюм от коронавируса. Сейчас я высмукусь. Прошу прощения, но как бы естество никуда не денешься. Вот такой вот... Вот хороший, мне очень нравится вот этот плакатик. <свя> очень, очень хорошо Маску в студию Слава водкой горло полоскал И нос и Я стою перед после магазина Мою руки водкой Нос полощу и горло И проходит бабушка такая Говорит водка Я говорю водка Она «О, показывает Вот такие дела. Так что будем надеяться, что у меня не коронавирус. Дядя Слава, объясни уже на пальц. Почему не нужно идти голосовать? Ведь если все, кто против, не пойдут, власти просто на вбрасывают за непришедших бюллетеней, А потом покажут, что за поправки. Если до хрена народ придет, скажет поправкам нет. Хотя бы карусель станет сложнее, а чем, чем сложность? А не сколько надо? Зачем у карусель? Вы еще ничего не понимаете, что ли? Они на протоколе напишут любое число, какое они хотят, 150 процентов. Во-первых, первое, почему не надо идти голосовать на, на это голосование, потому что коронавирус, реальный коронавирус, вы заболеете, зачем вам заболевать из-за какого-то Путина, нахер он вам нужен, ни в коем случае туда, во-первых, это западло чтобы путинцам, самое главное, чтобы вы туда пришли. Нарисовать они все, что угодно нарисуют. Если не будет людей, это визуально будет понятно, все будет понятно, ментам будет понятно, избирательные комиссии, вы что ж думаете, это э, информация, которая не удержится, это информация, которая разлагает их изнутри. Если они с кем-то борются, это их подначивает. Надо, чтобы они не боролись, надо, чтобы мы были отдельно, они а не отдельно. Понимаете, нужно бойкотировать, стопроцентный бойкот, всем говорите, стопроцентный бойкот, не надо играть в, в эти игры, нас это унижает. Кроме всего прочего, это отнимет у России несколько сот тысяч человек погибнут из-за этого, вы что, зачем это делать? Ни в коем случае, вообще близко, если бы не был коронавируса, и то я бы только за бойкот был. Но тогда были бы хоть аргументы у других людей. А сейчас какие аргументы? Они предлагают пойти проголосовать против Путина, чтобы заболеть. Да нахер он нужен, этот Путин? Мы и так против него. Что еще голосовать? Он что, не знает, что что мы против него? Вот, если вы не придете, ваш бюллетень испо будет использован. Да их напечатают сколько хотите, этих бюллетеней. Вместо вас могут тонну бюллетеней напечатать, 10 тонн, 100 тонн, тысячу тонн, сколько хотите. Это их власть, они могут сделать все, что угодно. Зачем играть в их игры? Это себя унижать. Играть с обманщиками, с наперсочниками в их игры. Да вы что, дураки что? Ну почему? Ты пойди поиграть с наперсочниками. Почему ты не идешь, не играешь с Ну Потому что все поняли, что тебя на... Так и здесь, а что, и зачем идти туда, где тебя обманывают? Ни в коем случае, всем говорят, ни в коем случае ни на какие выборы. Я сейчас латну свою бумагу, человек или дурак, или предатель, тот, который зовет на выборы, ни в коем случае на выборы ходить нельзя. Закрывайтесь дома, никуда не ходите, вообще в этот день нельзя выходить никуда, чтобы вообще пусто было. Представляете, пустые улицы, они снимут, ничего больше не нужно объяснять, не нужны никакие, пусть он сто напишет, тысячу если будут пустые улицы, все, вове пиздец. Ни в коем случае, еще раз повторяю, везде пишите, везде говорите, ни в коем случае, коронавирус, объяснять, все сдохнете, пойдешь на эти выборы, сдохнешь, прям в лицо говорите, бог не фраер, он все видит, сдохнешь, если пойдешь на выборы, все, ни одна сволочь не должна туда прийти, никого, и более того, те, кто находится в избирательных комиссиях, которые являются представителями оппозиции, не должны в этот день выйти. Должны пробайкотировать. Пусть они напишут, что все за Вову проголосовали 100%. Нам срать на это. Пусть любую цифру. Там не должно быть ни одного человека, который против Вовы. Ни в комиссиях, ни в самой этой. Все, ноль. Они сделают выбор на домой, ко всем убегать. Нахер, не пускать и пиздить. Пришел в дыню ему, скотине такой. Разносчик коронавируса, блядь. Кибитко ваш Никого не пускать. Я говорю, на подъездах напишите, что никаких сук с этими не ждете. У вас карантин. И вот какой-то тут Иванов что-то мне пишет, там что у меня что-то с головой. Родненький. Ты, наверное, еще не родился, блядь, а я выборы делал. И я знаю, как выборы делать, понимаешь? Я знаю, как нарисовать сто процентов. Сто могу тебе нарисовать, понимаешь? Артист блядь. Причем не одним способом. А как минимум я знаю, как Остап Бендер знал, помнишь, сколько способов честных отъема денег? Вот я знаю способов больше, как нарисовать выбор. Я в миллионе выборов принимал участие, там я не знаю, уж сбился со счета. И все это я проходил, и все это я сожрал. Он мне рассказывает, как, как, какие они там выборы будут делать, как там можно защититься. Никак ты не защитишься. Берут протокол и пишут любое число, сколько надо. Там фактически проголосовал один человек, да они тебе напишут тысячу человек, это да. И напишут, что все тысячу проголосовали за Вову Путина. Но если туда зашел один, это видно визуально всем, нет людей на улице, зашел один. А если туда зашло 500 человек, как ты их отличишь, 500 их было или тысяч О чем ты вообще говоришь? Я тебе рассказывал уже, может быть ты не слушал, что у меня был председатель комиссии избирательной. А, ну это я, наверное, вот говорил. И мы очень сильно воевали, как раз, слава богу, председатель был мой, и голосовал там и тюрьма, и военные училище и все, и то есть мы рассчитывали, что это будет минус. А еще бешеные деньги заплатили э, тем, кто голосует досрочно, платили бешеные деньги и привозили на автобусах, и голосовали они в конверт. И я спросил, когда уже выборы подошли, ну подсчет голосов спрашиваю, председателя: я говорю, что там? Ну, хотя это уже не решало, мы уже победили. 500 голосов там было. Я говорю, все эти голоса за кого? Он говорит, все эти голоса против нашего оппонента. То, против того, кто заплатил деньги. А там были все 500 за этого оппонента, понимаешь? Но председатель был наш человек. И 500 стало в совсем в другую сторону, понимаешь? Это выборы, это правда выборов. Артисты тоже мне рассказывают, блядь, как правильно выборы делать. Люди про выборы рассуждать, которые ни в одних выборах не приняли участие. Которые вообще понятия не имеют, ни, или ни, ни на одних выборах не побеждали. Я побеждал на, на, на, на безумном количестве выборов. Я города целые выигрывал. Артисты мне рассказывают, как надо выборы делать. Я уж их столько вы в жизни сделал, по-всякому сделал, по-честному и не по-честному, по всякому сделал. Но предпочитаю делать по-честному выбору. Я, если пытался ловчить когда-то на выборах, то только против власти, которая ловчила. Вот только так я это делал. И, кстати, у меня получалось. Неправ Вячеслав, они руководят статью 136 и народное голосование в статье 135. И что, это по поводу изменения конституции народных голосований? Там что-то про это написано? Там есть еще народный исход. Ой -ой -ой, Мальцев абсолютно прав, относительно участия массовки массовки 22-го увидим количество соучастников государственного преступления. Конечно. Так что ни в коем случае, еще раз, может быть, я слишком много сказал, ни в коем случае, Ну, блин, что-то я все скинул. Так, а вот, отлично. Ктулху, я требую внесения меня в Конституцию РФ Красную книгу и Коап РФ, и если вы не подчинитесь, я устрою россиянам разжиж мозга. А Ктулху, мне кажется, у большинства уже все это случилось. Так что ты опоздал. Ты просто опоздал из своих чудовищных глубин. Видишь, даже там ты в иллюзиях относительно россиян находишься. Все относительно россиян в иллюзиях думают, что они думают головой. Сальников Анатолий, на ваше усмотрение. Спасибо. «Миха, спасибо». «Максим, Вячеслав, спасибо вам». «Денежка на ваше усмотрение. Сколько могу, извините, пока на подсосе». «Спасибо, Максим». «Слава». «Здравствуйте, Вячеслав, денежки на студию». «12 числа прислал тоже на студию». «Пришли, спасибо». Я посмотрю, я вроде зачитывал всего слава то Большое спасибо. «Татьяна от пенсионерки из Владивостока». «Спасибо». «Привет Владивостоку». «Надеюсь» что вы там сможете сагитировать всех, не ходить. Владивосток, в общем-то, легкий на подъем. Я не думаю, что большого труда составит сагитировать Владивосток, а вообще Дальний Восток, не ходить ни на какие эти... Не слушайте никого. Благими намерениями дорога в ад вымощена, никуда не ходите. Потом вам... Понимаете, если вы не пошли никуда, ничего не сделали, то вам и не может быть стыдно. А вот если вы сделали, а потом скажут, а вот это была ошибка, что вы пошли. А так и скажут. Ошибка была. Не надо делать ошибок. Лучше ничего не делать, чем делать ошибки. Аноним, спасибо. Так, это уже 13 число. Ни в коем случае не ходить. Я говорю идти. идти. Идти на путинские выборы имеет смысл только когда-то зарегистрированный кандидат, чтобы вылезти на телевизор и сказать, что Путина надо садить на кол. Все, больше не имеет смысла вообще куда-то ходить. Так, вот, прислали на, в донат студии на колесах Валерия СП, спасибо. Энди Кетт, присоединяйтесь, спасибо. Пеньков Владимир, на Тачанку я вчера пообещал. Спасибо, спасибо, помню. JP, ну это Морган Bank, наверняка. JP Морган Bank. На студию. Пеньцеремос, да, спасибо огромное. Спасибо. Роман Кам, Наброневичок, отлично. Наброневичок, Михаил Веселов. Спасибо, на колесико детишкам Молодчишка Подвозить не вслух Да, конечно Хорошо, спасибо Очень хорошо, спасибо Дядя Саша Слава, ты умница, мы с тобой на самоходку Спасибо Старый лейтенант Да, на студию Слава, спасибо вам за ваш труд, терпение и веру Всем здоровья здоровья, хорошего настроения, мы все равно победим, эгегей, как там дела у Сергея, пусть поправляется, я сказал, Жиглов. да, спасибо, спасибо, Сергей, ну, вроде нормально, пишет, по крайней мере, у нас, у него интернет очень э, фиговый, звонишь, не можешь дозвониться вообще, то есть у нас только переписка, ну пишет, что э, там, паника у него в городе а другие люди которые находятся в этой же стране пишут что нет никакой паники ну страна большая может быть в разных местах но я вот тоже я говорю я ездил в грас никакой паники не увидел в нице паника да там в антиби паника в грасе никакой паники нет поэтому все, наверное, от места зависит. Старый сад, доброго вечера. Слава вас, Алибабаевич, и я за какой-то паршивый 14 лет. Это гадюк терпеть буду такой ролик и понятен. Каждому и особо не прихватишь за репост. Я просто ролики делать не умею. Спасибо большое, большое спасибо. Во-первых, ну мы с тобой на «ты». Зачем же ты на «вы» пишешь мне? Да, это первое. Второе – очень здорово. Я знаю, кто сейчас слышит, наш художник слышит, и поэтому э, прошу, вот имея в виду насчет Василия Алибабаевича за какой-то паршивый 14 лет, этот гадюка терпеть буду, это очень хорошо, вот этот кусочек прям... Хантенгри Наталья, привет из Саратова. Хватит развлекаться, призываю активнее помогать движению. Спасибо. Спасибо огромное. Так. И еще хочу спросить, вот э, историческая параллель, вот это то, что мы сегодня начали, это нужно делать такие, ну, может быть, не всегда так ярко будет, потому что сегодня много было исторических параллелей, и царь-батюшка отрекся, и э, эту шестую статью запретили Конституции, и Вова Путин такой вылупился, монарх, блин, Евгений Иркутск, Вячеслав, что... Происходит с Украиной Такое ощущение, что ее скорости Убегания не хватило Чтобы выйти за горизонт событий а теперь она притягивается к нам Чтобы нас всех уничтожить а, Уничтожила сингулярность Да, такое ощущение есть Вот вы как раз Это ощущение обозначили Я не смог Его сформулировать вы обратите внимание, сформулировали за меня, я как раз э, что-то читал Хокинга, э, вот, он как раз э, год назад умер, и стоит почтить его память, и я какие-то отрывки из обрывков читал, в общем-то книги по физике у нее достаточно интересные, э, э, ну, для не физиков и не для математиков Эти интересные, да, поэтому мне интересно было почитать, я как раз на досуге зачитался прям, и вот как-то я видел, чувствовал, что очень-очень похоже, это очень похоже, вот вы прямо в точку попали, спасибо, у меня в голове пазл сложился. Вот интересно, да, все-таки язычники различные, те, кто в тенгри верят, да, иногда право бывает про утху. Вот вы как раз утха моя, ну, живой только, да, там утха это вроде душа там предка или, я не знаю, какого-то тотемного зверя, да, который тебе помогает. Александр Вячеслав, спасибо за вашу работу Не достучаться до загадочной русской души Сейчас невозможно Нет у этого народа Ни души, ни чести, ни будущего чекист Успешно завершил начатое в 17 году Да если бы оно в 17 Это было начато вот, Я говорю, я не хотел Читать, но прочитаю вам Сейчас уже, наверное, разогрелся По поводу Цитатку Маркса я в детстве ее прочитал, в юности очень сильно был не согласен и считал, что прямо, ну, прям он вот русофоб такой страшный. А теперь со временем все изменилось. Маркс писал, колыбелью Московии было кровавое болото монгольского рабства, а не суровая слава эпохи норманов. А современной России есть не что иное, как преображенная Московия. Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства. Она усилилась только благодаря тому, что стала виртуозо в искусстве рабства. Даже после своего освобождения Московия продолжила играть свою традиционную роль раба, ставшего господина. Да, и вот это очень мне не нравилось. Мне жутко не нравилось а, Чернышевского, Николая Гавриловича, выражение, да, что все рабы сверху донизу все до одного, да, и не нравилось, что Ильич это, а, эту цитату воткнул в работу о национальной гордости великоросов. А теперь я понимаю, что они правы, понимаете, как это не печально. Как это не печально, но это так. И вот когда еще хотелось бы э -э, напомнить одну фразу Маркса, раз уж про Маркса заговорили, когда меня обвиняют в нескромности, а особенно, что я там жестко каких-то троллей гоняю, что-то отвечаю. Вы знаете, я э -э, марксист, по сути, и поверил Марксу. Особенно мне нравятся его слова «оставаться скромным» по отношению к нескромным, это и есть самая серьезная нескромность Духа. Понимаете? То есть я не хочу, чтобы меня считали человеком нескромным, поэтому, когда какие-то нескромные пидоры лезут, я называю вещи своими именами. Так. Спасибо. Прозрение. Делаю, что должен. Огромное спасибо за ваш труд. Спасибо. Спасибо, Олег. Не читайте в эфире, да? Так. Спасибо. А, гал. А, антис, да? Антис. А, никак не могу прочитать. Надо как-нибудь увеличить и прочитать, чтобы потом. А то у меня вот эти слова аж что-то там, и все сливается, я не могу понять спасибо огромное, Гал, просто Борис, тому, кто умнее и смелее меня, пытаюсь брать пример, ну не надо так это, спасибо конечно, большое спасибо надо, надо теплые слова говорить добрые слова говорить ну, перехваливать не надо, наверное Слушай, я тебе, знаешь, что хочу сказать? Я сейчас вот общаюсь с людьми, пока у тебя... Ты громче говорят говорят, что ты, тебе надо отдельный микрофон. Не, да. не надо мне микрофон. Говори громче. А, сейчас общаюсь с людьми, пока ты в эфире, да? вот с Россией. Там да. никто вообще не чувствует, что там что-то паника начинается. Ну, понятно, потому что... Они вообще не верят в то, что сейчас ну, вот у нас что происходит. Ты... Я считаю, что ты должен... Вот сегодня просто так получил, что ты там носился как а, сумасшедший да съездить снять ты считаешь? съездить это снять они не понимают что такое они дум... они понимаешь люди пока не видят своими глазами они не понимают они думают что там голосование за конституцию там еще что-нибудь они когда своими глазами увидят ну, что может, здесь и происходит права. когда здесь стоят здесь закрыты почты закрыты банки Людей на улицах нету. Я сегодня дозу... очереди. Ты вот расскажи, что я ты не Я должен был сегодня а, сделать почтовое отправление. Я не смог его сделать. Знаете почему? Потому что мне некуда было поставить машину раз, а в почту очередь была аж через дорогу, чтобы Но зайти. Да, за, Чтобы зайти в почту, такая очередь была. Я охренел. Я не смог отправить ничего по почте. Очень извиняюсь. А, вот, и... здесь сетевые магазины которые, вот сколько-то я уж не буду там название говорить люди сами знают, сетевые магазины в которых вот, который ты сегодня объездил. Вот я просто смотрю, люди просто, мне тут знакомые присылают то же самое. Очереди там, ну, по полкилометра точно. Ну, да. стоят не Стоят не на машинах, ну, стоят с казино, карфур, конечно, и Леклерк, и все. Ашан. В Ашан. в Ашан, я говорю, я приехал, там было очень много людей, пока я все собирал, они все куда-то рассосались, эти люди. Ну, надо понимать, что Грасс, он на отшибе, и там людей-то очень немного, там меньше 50 тысяч проживает. А а магазин огромный. Просто обидно, понимаешь, потому что надо понимать, это здесь еще о людях думают, здесь там что-то привезут, подвезут. То все подвозят. Что-то, да, то есть здесь будут как-то стараться. Там, если начнется, простите меня, пиздец, то, вы понимаете, вы нигде не возьмете. Ни из-под полы, ни откуда, вам никто ничего не принесет. Я просто не понимаю, почему люди, они не чувствуют, Неужели они привыкли настолько к телевизору, что если по телевизору не сказали, там, беги, там, гречку покупай, то значит не надо ничего делать. Но вы же знаете, что вам все время врут каждый день. А вот Ромео Задес очень умные вещи пишет. Добрый вечер, задается мне, что большая смертность от коронавируса в тех странах, где им специально заражают, далее он мутирует и переносится как простуда. Может быть, вы и правы, не знаю. Я не вирусолог, но... Что-то странное в этом есть. Ну что, в России люди болеют и помирают, это совершенно очевидно. Сейчас э, очень... Э, я прошу, что? Я прошу, все, что связано с коронавирусом, снимайте на видео, выкладывайте, присылайте нам. Вы ну, можете делать себя, это анонимно. Вы можете, да, выставлять на, на... Без лица снимайте. Можете выставлять на... Э, этом Авторском канале Вячеслава Мальцева в чате, и я это заберу. Можете присылать мне на почту, можете на почту присылать ссылку там и так далее, как угодно делайте, я буду это рассказывать. Просто показывать. люди в основном там, ну есть конечно гниды, которые там сидят, пишут не от большого ума, но мы их можем не считать. Тебя люди слушают, в основном порядочные, понимаешь, люди, которых нету больших средств, понимаешь, и мне просто этих людей жалко, когда они попадут уже как бы так сказать, когда они утром встанут и вот это вот жопа ну, да. придет то потом будет поздно, вы нигде ничего не возьмете. Если мы здесь, вот, ну, да, вот. сегодня весь день ты бегал, чтобы найти какие-то странные ну, и, продукты, Кстати, которые много чего не нашел. Представляете, я в Ашане не нашел этих химических средств, ни хлопки не нашел. Перчатки какие-то маленького размера были, а вообще везде нет никаких перчаток. И в, в аптеках нету ничего. Потом не было порошков стиральных, а, а, взял какую-то, только в коробке. Я даже никаких, такое название да, не знаю. Да, она даже не знает какой-то он. Потому что все разобрал левый. То есть не было масла. Масла не было. Можете себе представить. Это вообще удивительно. Если это начнется в России, вы поймите, что не там. я имею в виду сливочного масла. Там уже поздно будет. Нигде да. ничего не возьмешь. А это надо понимать, что это, это не важно. Иван 87. Спасибо. Александр С. Спасибо на студию. Так. Ага. И еще 14 число. Александр С. Да. Михаил Красноярск, куклачев с бородой, купим кошкин дом с трубой. На капоте котики будут греть животики. Спасибо. Спасибо. Сергей, люблю автомобили. Спасибо. Так, Чуйган Красноярск. Без царя в голове мы живем. Там давно уже, а там давно уж у нас пустота, царь сидит в нашем. Мозги спинном, из-за этого вся маята, царь нужен тем, у кого нет своего царя в голове, на благое дело сияй и процветай. Спасибо огромное, спасибо, Чайган. Так. люди пишут, что у них денег нет. Ну, слушайте, но... Нет, ну понятно. Сейчас самое главное, что самое главное понять, какой есть бюджет, квартиры, какой платите... даже маленький бюджет, да, но и использовать его для того, чтобы как-то. Ну... Не платите за квартиру, да. платите какие-то вот эти платежи ваши. Ну, как-то обезопасить, а у кого дети, хотя бы элементарные а, медикаменты, там то ацетамол, там, я не знаю, что. Сер Сергей Шем мы с семьей уезжаем в деревню. Это, это, кстати, самый лучший, наверное, выход. Да. Начнутся, пишут, грабежи. Конечно, начнутся. Конечно, в такой ситуации раскачивается все. Ну и не надо бояться, если честно, не надо бояться, чтобы это все раскачалось и рухнуло, потому что у, у рухнувшее придавит путинский режим. Надо сносить путинский режим, дальше уже сил нет никаких. В России нечего терять и вообще плевать, отлично сказано. Дедушка Вячеслав, как вы считаете, вышли ли человечество или пора сливать воду? Человечеству ничего не угрожает, как может какой-то коронавирус угрожать целому человечеству. Вы Помните, сто лет назад была испанка, ну что ж, ну какое-то количество людей умерло, остальные живут до сих пор. Фильм заряженный прям про коронавирус, За заражен, <заряженный>, заряженный, зараженный. Да ну да. Так, спасибо большое, что вы смотрите. Еще раз я говорю, наша задача сделать так любыми путями, чтобы 22 числа не пришел никто. Не, дол, не должно людям нашим идти голосовать, если они считают, что они свободные. Это только рабы могут идти туда, как эти. А вов, как гамильский крысолов, в дудочку дует, а они туда шпарят. Незачем. Все, не надо. Против, за, никак не надо. Туда вообще ходить не надо, и всем с вами скажите, вирус, ходить не надо, коронавирус, вообще даже в этот день на улицу не надо выходить, чтобы не было никого на улицах, чтобы все снимали и выкладывали, на улицах никого нет, пустота, и если вы снимете эту пустоту, эта пустота убьет Вову, как в вакуум всосет его. Пустота может вову всосать. Не ходите никуда, ни на выборы не ходите. Если вы в избирательных комиссиях, в комиссии не ходите. Если вы председатель комиссии, тем более не ходите. Слава ужасу, как бы я вычитаю, мне просто что? страшно. Ну, люди пишут, говорят, мы нищие, нам не, нам не на что даже вот купить что-то в магазине про запас. Какие-то странные макароны, вот вот это группы. Вот, Элементарная вещь. Ты представляешь, что происходит? Да что, я что, этого не знаю. А что? если вот начнется там вот пандемия вот в полной мере, что будет тогда? Я не знаю, что будет. Россия... В России должен случиться бунт. Если люди так не хотят снести Вову Путина, то значит будет это таким образом. Страшно. Ну, что страшно? Так всегда было в истории. Когда, понимаете, когда полная жопа, то она не бывает одна. Вот есть жопа, которую сделал Путин. И любая катастрофа, маленькая, такая на самом деле это небольшая катастрофа, как коронавирус, должна эту жопу порвать на британский флаг. Ну так мир устроен. Спасибо. Спасибо большое, что смотрите. Да здравствует революция. До свидания.